Важный Тихая, я. Я... Ой, что... А, у меня патроны кончились. У вас у вас Все, кончились они. И меня Саня обогнал. Да за -да <связывая> <связывая> <связывая> Давайте деда гнездить. Я в окно, Саня, я в окно. Нет я сейчас да, смог ]uiar. получить калаш я буду ждать когда умрёт ты говоришь? я доволен он на пленту был а ты его убил? я отказываю я ну слушай я тебе сейчас не могу а второго гнобить сейчас будем садить cool Андр тоже. Б. Б. Б. Б. Весьма информативно. Да. Чё, Сань, вместе ждем? Да. Иди воюй. В смысле? Один у нас, Сань. Нельзя ротикилы давать. Блять, он мид. Эй, я думаю, я Где? Да это Ротик. Ладно. ты сдох нахрен! Боёшь, Сами. Это Саня вообще. Да молодец, он убил его. Саня вообще смотрит направо, давно слева как-то на это, знаешь, по пиксель так проползает мимо. Саня такой, это не враг, забей. I shall пил piw пиу О, я нашел среднестатистического кейсера. Иди, И тут приходит ее отец. Да сука, опять... Саня, ты шо, опять по новым? Давай, скрой. Ничего. Давай, Ранс, Куби мне лук. О, спасибо. Весьма демовое было предложение. Я так понимаю отказался. Да. Да, да, да. Он просто. Я немножечко рукой высунулся, у меня уже пнул. А ты не боишься а, на Какой действий подарочек с той стороны! Сань! Смотри в камеру оператора. Что? Что? Что? Я просто такой нажимаю на бо, нажимаю купить дробовик и я вы из игры Тебе сегодня бля, повезло, бля. Саня. В этот я раз тебе дробовик. повезло. А че произошло-то? Меня убил. Забиись, купи. Можно идти. чё ты опоздал. Mm -hmm. Чё? Теперь я вообще... Ай, Вы были исключены из игры за бездействие, нахрен. А что я должен был делать? Ой, блин, ну что? Понял, Сань, прости. А, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, мит, он э на шорт пошёл. Кулдер экшн. Клёва, не повезло ему. Это не какой-то Это тэннявик. Не хрена тебе. Тэс-ка-калмуря. А, ну, он до этого говорил еще чё-то. Что? Что? 44 ленина вон это я. Сколько? 44 ну, что он там играет чтобы ленина забывать я не я, я, я всякое видал Но 44 ленина золотых ленина к тому же инвентарь это что то Таер. да я вспомнил как некоторым людям относятся. типа предположим ты бы захотел покрасить свои волосы там не знаю в белый у меня кстати подобные мысли были когда то это классно выглядит такие серебряные волосы. Ну и короче остал такую хрень. Типа человек покрасил волосы в белый и типа думал, там будут типа такие вау, классно. Ну, проходим мимо людей, и кто-то там такой белобрысый гандон. Ладно. Тайны. Ладно. А как? А как я попал? Нихуя разброс. А как я тебя попал? Я же не стрелял тебя. Нет, там реально какой-то дикий разброс был. Пуля, наверное, в полете развернула, знаешь, отдуло просто Эй, Сань. градусов на 70. А, Сань. То... а, а, а если выстрелить человека, пуля может его него прилететь. <соценно> Действительно. Дис Коннектор. Действительно, 99 нахрен пары. Он пахнет! Я тамел пахнет на суицид. Тебя не видят. Ты не идёшь! Ладно, у тебя если не прошло двое, две тушки. Я даже вижу почему! Всё, больше на бой никого. Зачем на ба? А, Я ей говорю один... А уже Чего, блядь? <свист> <свист> <свист> <свист> Новая карта. Реально, за все эти э 34 или 35 часов игры в радугу наконец-таки впервые новая карта. <свист> <свист> <свист> <свист> Ты хочешь, чтобы я повесился, да? Увеселительное предложение. Да, веселое. И снова моя речь в конце видео. Я лишь хотел тебе сказать спасибо, то, что ты досмотрел до этого момента, и предупредить о том, то что у нас есть сервер-канал в Дискорде. Так что, если ты захочешь посидеть вместе с нами, и, может быть, как-то нам помочь, мы с радостью тебя ждем. Ссылка в описании. Ну, а я пойду. Удачного тебе дня.